Всем привет, с вами Маша, и наконец-то вы смотрите сейчас третью часть истории Star Stable Online. Простите, что так поздно, ведь вы уже во времена варяг на Руси набрали 200 лайков. У меня тут маленькая проблемка, опять понятия не имею, где остановилась. И даже если я посмотрю прошлую часть, будет очень сложно среагировать своим тупым мозгом. А еще простите то, что после второй части у меня... Начал лагать в микрофон, потому что... Нет, давайте сейчас... сейчас не об этом, кому интересно, я вам отвечу. лично. Господи, на самом деле этот сбор материала реально сложен. Я стараюсь только ради вас. Весь видеоматериал я беру только с трейлеров Star Stable и со своих старых скринов и записанных на видео воспоминания, часть которых исчезла после краша компа. Ну, это было еще до первого выпуска. Помянем те кадры, которые я могла бы вам показать, помимо тех, которые вы увидели и увидите в будущем. А нет, видео еще и мои новые кадры есть, так как не знаю, что вставлять в эти моменты куда-нибудь вкладывать. А про чужие видео, ну, это, ну, неинтересно. Давайте наберем 300 лайков, и тогда я выпущу четвертую часть. А теперь, приятного вам просмотра. Опана, старые пейнтхорсики 2013 года. Хопана, и андалузики того года. А магазинчик мы этот помянем. 7 лет нам прослужил, какой же молодец. Ребята, смотрите, это первый венок. А еще тогда надо было ехать к Стиву, чтобы начать эти квесты летнего солнцестояния. А теперь мы приезжаем в какую-то, ладно... Игра обновляется, становится лучше. Зато люди без старайдера могут сделать эти квесты. Но это не точно. Я сейчас имею в виду не этот ивент, а вообще все, что происходит на этой зоне новое. Но чтобы уже сделать, то нужен старайдер. Великолепная логика. Кто понял меня, тот понял. Без комментариев, иначе хейтеры... Ой, простите. Без комментариев же. Ну, пойдем дальше. Также в 2014 году добавили первый трона. Они же первые, и я ничего не путаю. А еще... Зачем они убрали такие крутые подиумы? Ааа, Дед Мороз, вернись Я со своими бесплатными вещами. Я хочу подарки опять распутывать по домам. Стоп, ребят, я иру сейчас просто с этого текста о багах и, и рекордах в 2013 году. Ладно, об ошибках игры, таких мы поговорим, в видео на другую тему, также связанное с историей. Сейчас я хочу вам рассказать об основе. Ну, я уже говорила это в прошлых выпусках, когда чуть не углубилась в другие темы. Вернемся еще к пейнтам. Если у меня не ошибает память, то у них раньше породы назывались мастями. а Аверт, Абьяна, Вера. То Биан, то Вера. У новых обновленных то же самое было. Ладно. Ой, да блин! Опять не в тему говорю, не важный бред. Ну, а вы что, не знаете, что они тогда еще больше деньги вымогали, поэтому все это и добавляли. Особенно по ивентам, Не на зоне стараются разуметно. Кроме того, в новостях о андалузах они сказали, что работают над островом лошадей, так как максимум в конюшне 10 голов. Тогда люди, кстати, радовались, что наконец-то 10 лошадей хотя бы, а не... Как было до этого? Господи, слава богу, что все эти дорогие ограничения убрали из игры. Ну... Опять помянем? Ну да, а то мы тупые не знаем этого. Ну вот, многообещанный остров они добавили нам в 2014 году. Также в этом году нам добавили арабов. Друзья Олды, пожалуйста, напишите в комментариях, кто помнит, что это была за обнова. Если такие будут, то я вставлю вас в следующую часть истории. День Святого Валентина. Ага, да, а... но тут у них опять какой-то баг нашелся, один из которых я буду упоминать в видео на другую тему. Вот я про все эти баги читаю у них и не понимаю, почему сейчас, когда такой баг, они не отнимают опыт. А как тогда лишний опыт выдают, например, за повтор квеста, все сразу замечают и забирают. В этом старое ССО было лучше и более справедливое. Особенно в банах. В 2014 году добавили паромы, которые были нереально полезны. Сейчас уже не так. Новенькие в игре. Вы в одном из следующих выпусков истории поймете, почему же они были нашими лучшими друзьями. Да, ребят, на полном серьезе. На этой ярмарке стояли три мужика. Лично я очень рада, что этот салон существует. Обожаю его макияжи. Мне кажется, они раньше чаще делали сброс рекордов. Короче, сейчас я покажу вам трейлер которые разрабы никак не описали. Типа просто тизер квеста. Как жаль, что коробки, о которых здесь идет речь, больше нет для сухолов, и это было временно. Но они что-то об этом здесь не написали. Может быть, в будущем напишут. Это сейф. Ясно, опять какая-то убранная уже амбракадабра. А на этом все. Как я говорила, 300 лайков, и я выпускаю четвертую часть истории Страстейбл Онлайн. Если это видео вам понравилось, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока.